Федор Сенатов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник центра композиционных материалов НИТУМИСИС, генеральный директор компании Bio Пожалуйста, как вы поняли, да, актуальчик. Федор, выдайте доказательства. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня футбол — это самое популярное и самое зрелищное действие, которое можно представить на планете Земля. Сейчас миллионы людей следят за матчами чемпионата мира. Однако мало кто догадывается, что стоит за футболом. И в своей лекции, в своем докладе я постараюсь приоткрыть завесу тайны над футболом. Проведя многие часы перед мониторами, перед телевизорами и в спортбарах с моими коллегами, мы поняли, что футбол — это на самом деле идеальная физическая модель, а чемпионат мира — это глобальный физический эксперимент. Но ученые это очень тщательно скрывают. Сейчас я все объясню. Немножко окунемся в историю. Как известно, Англия является родиной футбола, но при этом Англия — это родина Исаака Ньютона. Ранее футбол был неким таким хаотическим действием без правил. И первые правила футбола начали складываться между играми между Кембриджем и Оксфордом. Но, как известно, Исаак Ньютон был профессором Кембриджского университета. Соответственно, имея свой авторитет, он мог внедрять свои законы три закона Ньютона — непосредственно футбол. И сейчас тот футбол, который мы наблюдаем, это как раз и есть детище Ньютона — великий физический эксперимент. Итак, первый футбольный закон Ньютона гласит, что тело футболиста будет покоиться, пока на него не будет воздействовать тренер, либо тело футболиста будет непрерывно двигаться, пока его кто-либо не остановит, например, за трусы. Первый закон Ньютона описывает поведение футболистов. Второй закон Ньютона описывает уже поведение футбольного мяча. И тут все логично, ускорение футбольного мяча прямо пропорционально силе футболиста обратно пропорционально массе. А вот третий закон Ньютона, третий закон футбола, он уже характеризует взаимодействие между футбольным мячом и футболистом. И согласно этому закону действие равно противодействию. Таким образом, три закона Ньютона, три футбольных закона, они как раз и э, легли в реальность сегодняшнего футбола. Соответственно, если футбол построен по законам физики, то по футболу можно моделировать физические эксперименты. И вот, как известно, э, есть корреляция, прямая корреляция между э, количеством открытий, великих открытий человечества и с количеством сыгранных матчей. Во времена Ньютона это были единицы матчей. К 19 веку мы видим всплеск количества матчей и прямой всплеск количества великих открытий человечества. А 20 век, как известно, это век великих открытий и экспоненциальный рост числа матчей. И сейчас я продемонстрирую на простых примерах, что же происходило. Во-первых, в XIX веке Роберт Броун открыл так называемое броуновское движение, названное его именем. Согласно этому, броуновское движение — это колебания частицы, которые колеблют, например, газы либо жидкости. В учебниках физики нас учили, что Броун, кстати, он англичанин, что Броун открыл свое движение, броуновское движение, когда наблюдал за пыльцой в жидкости. Но мы же понимаем, что ученые все вскрывают. И на самом деле Роберт Броун открыл свое движение, наблюдая за хаотическими движениями футболистов, пинающими футбольный мяч. Следующее поразительное открытие произошло в, 12, в 20 веке. Это открытие туннельного эффекта, согласно которому частица может преодолеть некий потенциальный барьер с энергией даже больше, чем энергия самой частицы. Но все это мы наблюдали в футболе, когда, например, мяч, пробитый Криштиану Рональду, проходит насквозь через стенку, хотя стенка гораздо больше, чем сам мяч. Не менее важное открытие произошло сейчас, в 21 веке, это открытие Бозона Хиггса, которого журналисты окрестили как частицы Бога. Это такая неуловимая частица, которую совсем недавно смогли экспериментально обнаружить. И, как известно, Бозон Хиггса, он участвует в передаче взаимодействия. Однако это взаимодействие мы уже могли наблюдать в 1986 году, когда некая неуловимая частица взаимодействовала между Диего Радонной и футбольным мячом. Это так называемая рука Бога. Вы видите прямую корреляцию между... Рукой Бога и частицей Бога. Соответственно, рука Диего Марадоны — это и есть тот самый неуловимый базон Хиггса. Ну, теперь поговорим поподробнее о футбольном мяче. С математической точки зрения футбольный мяч — это усеченный экосайдр. А что же у нас произошло в XX веке, что связано с усеченным экосайдром? Это теоретическое предсказание в 1971 году фуллерина. Молекула фуллерина C60 — она полностью совпадает по своей структуре со стандартным футбольным мячом. А вот теперь давайте проследим внимательно за эволюцией футбольного мяча чемпионата мира. До 70-х годов футбольный мяч был похож больше на волейбольный мяч, но только состоялось теоретическое предсказание фуллерена, как мы видим. Все, теперь футбольный мяч — это фуллерен, усеченный и касайдер. Ну, дальше больше совпадений с формами углерода. Как вы видите, шестигранная сетка ворот полностью со совпадает по своей структуре с сеткой графена. Причем, зачем делать какие-то сложные лабораторные эксперименты, когда можно проводить моделирование прямо на футбольном поле? И можно изучать деформационное воздействие мяча на сетку ворот, а, соответственно, изучать взаимодействие фуллерена и графена. Причем это перед вами реальный рисунок из реальной научной статьи. Как мы знаем, Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию именно за получение графена. Но при этом оба они работали в Великобритании, в Манчестерском университете. Соответственно, на самом деле Нобелевской премии они обязаны не своим каким-то лабораторным испытаниям, а посещению матчей Манчестер-Сити, Манчестер-Юнайтед. А теперь рассмотрим футболистов. Футболисты — это кварки. Как мы знаем, кварки обладают квантовым числом, который называется цвет кварка. Так как различают по цвету. Есть и синий кварк, зеленый и красный. Но точно так же мы и различаем футболистов на поле по их цвету. Есть всего шесть типов различных кварков. Это так называемый странный, идеальный, верхний, нижний, очарованный и прелестный кварк. Вот два последних, очарованный и прелестный, представлены на данной картинке. Но есть еще одна характеристика, которая хорошо характеризует кварк. Это спин. Спин — это вращение. И вот такое вращение вы могли неоднократно наблюдать на футбольном поле. Ну, а теперь поговорим о футбольных фанатах. Футбольный фанат — это идеальный случай корпускулярного волнового дуализма. Ведь футбольный фанат является одновременно и частицей, которая может, может независимо двигаться и колебаться относительно положения равновесия, но при этом является и волной. Теперь же... Попробуем рассмотреть подробнее поведение фаната частицы. Для этого мы построим зависимость времени матча и разогрева, который получает фанат в ходе матча. Разогрев будем выражать в объемных процентах. Итак, в начале матча фанат фанат частицы находится в своем основном состоянии. Он не возбужден, но получая разогрев, он переходит в возбужденное состояние. А находясь в возбужденном состоянии, он сможет срелаксировать с испусканием кванта-света. По окончании матча э, градус спадает, э, все фанаты частицы релаксируют, э, расслабляются и устремляются со стадиона в метро. И, как мы все могли это видеть, фанаты при входе в метро себя ведут как одна большая единая частица, то есть это конденсат базы Эйнштейна. Но, возможно, такое состояние, когда каждый фанат, фанат-частица, переходит в возбужденное состояние, ионизируется, и образуется плазма фанатов. И вот это состояние опасно тем, что если оно выходит за области эксперимента, то это влечет даже повреждение окружающих построек. Но чтобы сдерживать плазму, как мы знаем, в мире физики используются токамаки. Вот перед вами принципиальная схема обычного токамака. Так он выглядит. А вот так выглядит стадион Бавария. Как вы видите, есть Полное сходство между Токамаком и стадионом Баварии, потому что Бавария, стадион Баварии есть Токамак. В принципе, в мире физики самый популярный Токамак э, — это ITER во Франции стоимостью 19 миллиардов евро. Но у нас в России есть свой Токамак — стадион Зенит. Точнее, сейчас он называется стадион Санкт-Петербург стоимостью 43 миллиарда рублей. И как вы видите, есть прямое сходство, прямая корреляция между футбольными матчами и великими открытиями человечества. Поэтому я вас призываю сегодня после нашей конференции обязательно пойти либо в спортбар, либо к вашим телевизорам и смотреть за матчем, участвовать в этом великом физическом эксперименте. Ведь чем больше футбола, тем больше научных открытий человечества. Спасибо. что ж, аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я думаю, что э, все зрители получили эстетическое удовольствие. Э, еще сегодня получат вечером ближе. Э, вопросы Федору, пожалуйста, если есть. Э, я думаю, сейчас мужская э, часть зрительного зала э, будет задавать вопросы. Или наоборот, женская, потому что она не понимает ничего в этом, в этом вопросе. Так, Если есть вопрос, представляйтесь. Вот, пожалуйста, да, рука поднята. Федя, привет. Добрый день. Отличное выступление. Вот смотри. У нас у физиков есть теоретики, которые теоретически предсказывают те или иные физические явления, те или иные материалы. Так вот, какой счет сегодня будет? <смех> <смех> <смех> Знаете ли, вообще в принципе предугадывать поведение сборной России сложно. Почему? Потому что сборная России — это сборная шледингера. она сразу находится в двух квантовых состояниях — в состоянии проигрыша и выигрыша. Но одно из этих состояний, как мы знаем из физики, оно разрушается, если есть какой-либо наблюдатель, например, человек, смотрящий игру сборной по телевизору. Но тут есть великий научный парадокс, который пытаемся мы разрешить. Это почему же все таки это не 50 на 50 а изменение состояний нашей сборной. Чаще всего всего в одну какую-то определенную область, одно определенного состояния. Сегодня посмотрим. Сегодня посмотрим. Отлично. Вот вопрос. Здравствуйте. Тех, Здравствуйте, На самом деле вы а, в ответе на предыдущий вопрос ответили на мой, но я, пожалуй, его повторю. Многие из нас сталкивались с тем, что отвлекшись а, от матча, а, во, на поле происходит что-то необыкновенное. Либо забивается гол, либо там, происходит еще какое-нибудь столкновение. Вот. И, исходя из этого, а, можно ли воспринимать футболистов как квантовый объект и, а, Действует на них принципы квантовой суперпозиции. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я тогда тоже повторюсь. Да. Действует. И, как я уже говорил, футболисты это универсальные модели кварков, и на них тоже действует парадокс наблюдателя. Спасибо. Вот, и все, собственно. Давайте вот вопрос сверху. Галерка. Пожалуйста, подключайтесь. представляйтесь. Добрый день, меня зовут Владислав. Такой вопрос. Существует ли прямая пропорциональность э, уровня игры как какой-то команды, какой-то страны и количеством открытий каких-то научных или в наших реалиях это количество законопроектов? Спасибо за вопрос. Я думаю, тут можно немножечко попытаться окунуться в историю. Как вы знаете, часто именно наших футболистов любят называть деревом. Ну, то есть играет как дерево. Возможно, тут есть какая-то прямая корреляция с тем, что именно на нашей родине была открыта дельта-древесина. И не более в другом мире она не была получена, а именно у нас. Возможно, есть какие-то прямые корреляции с играми сборных. Так... Я пока не очень понимаю, что происходит. Ну, видимо, вопрос-ответ. Давайте продолжим. Есть еще вопросы в партере? Или мы на балкон пойдем? Если есть. Спасибо за интересный доклад. Меня okay. зовут Виктор. У меня такой вопрос? Виктор, комментатор Первого канала. Задает вопрос. Так, Виктор, да, продолжим. А, я просто вас не вижу, если честно. Я здесь. А, я вот, здесь. все, вижу. Вижу, вижу. А, вот, рассказали про. Руку Бога, да, а мы знаем, что недавно Кинфеев отбил замечательный пенальти, который его прозвали Ногой Бога. Это означает, что открыли новый элемент какой-то? Да, я уверен. Значит, нас ждут великие открытия после этого. Федор очень лаконично отвечает. Но это наука, друзья. Тут либо разбираешься, либо как я нет. Ну все, наверное, вопросы, Федор. Спасибо вам большое. Очень спасибо. интересный доклад. Актуально. Надеемся на сборную и, собственно, новые открытия.